Привет, друзья! Сегодня я проведу вот такую онлайн-консультацию, чтобы показать, как это все реально работает на практике по фотографии и по уходу. Фотографии и уход мне любезно предоставила моя подруга Вика, за что, Вика, тебе огромное спасибо. В общем, сегодня мы будем смотреть на Вику, смотреть на ее кожу, разбирать ее уход. Начнем! Итак, Вика. Вики 41 год, Вика, да, если я не ошибаюсь. Вот. Вика жалуется на неровный цвет лица и небольшой птоз. Что мы видим в уходе? Мы видим сахарное мыло Холи мы видим а, миксы какие-то странные патчи для глаз. Вика, зачем тебе они? Что мы еще видим? Мы видим маску Mary Kate. Тоже очень странно, откуда ты ее взяла. Вот дальше орган Ойл Рич Крем с непонятным корейским описанием. Из хорошего восстанавливающий крем Оптима, гель Оптима и микрошлифовка. Теперь возвращаемся к коже Вики и посмотрим, какого же она у нее типа. На самом деле вот здесь классический вариант жирной кожи, когда мы видим расширенные поры, комедоны, все это свидетельствует о жирности кожи, причем мы видим не только в Т-зоне, как обычно, да, а мы видим еще на щечках, то есть это вот прям классическая жирная кожа. Иногда путаете, да, то есть вы чувствуете обезвоженность и думаете, что она у вас сухая. Нет, жирная кожа тоже может быть обезвожена. В данном случае, как мы видим, Нету обезвоженности, потому что нету мелких морщинок обезвоженности. Пациент наш не жалуется на сухость. Мы делаем вывод, что именно очищение, не стрессирующее, не обезвоживающее, да, не сушащее кожу, плюс восстанавливающий крем Optima прекрасно справляется со своей функцией именно восстановление баланса и препятствия потери влаги. Поэтому здесь я могу поставить плюс, то есть как бы увлажнение прекрасное. Дальше. Что мне не нравится, да, что, с чем бы я, ну, как бы хотела, рекомендовала поработать. Мне не очень нравится текстура кожи, то есть она неровная, сам по себе вот... Ну, как бы такой торгур, ту, ту, тонус кожи, мне кажется, тоже немножечко с ним стоило бы поработать. Опять же, чуть-чуть подсузить пор, и со всем этим неплохо бы справился ретинол. Очень мягкий, деликатный, мы его, естественно, бы постепенно подбирали, но мы это будем делать уже осенью. Потому что сейчас, летом, понятное дело, мы не можем использовать ретинол. То есть это будет неправильное решение. Мы можем, в принципе, добавить небольшое количество кислот, но я вижу в уходе микрошлифовку, мне кажется, что она постепенно все-таки будет справляться со своей ролью, вот это вот выравнивать текстуры. Если через какое-то время, то есть промежуток времени, например, там месяц, два, после, использования, после начала использования микрошлифовки мы не видим тех улучшений, которые нам нужны, мы можем добавить небольшое количество кислот, поэтому я говорю о том, что... Мы смотрим постепенно, работаем поэтапно. Что я бы рекомендовал вот прямо сейчас добавить в уход весной? Витамин С Оптима. Почему? Он стабилизированный. И здесь мы понимаем то, что, во-первых, она будет хро... витамин С очень классно будет работать именно как фотостарение препятствий. Плюс эта форма Висеи Пи она хорошо работает с пигментацией. А здесь вот такой вот неровный цвет. Опять же, да, хочется с ним поработать. Классно бы сработала процедура IPL, но, опять же, мы не можем ее делать сейчас, потому что уже весна. Но про процедуру я расскажу чуть-чуть позже. Опять же, да, чтобы вот этот вот момент работы с тонусом тургором закрыть, потому что, ну, витамин С, он не до конца закрывает эту функцию, нужно, нужно ввести в уход пептиды. Очень классно, опять же, Интенсивная сыворотка Optima будет работать. Или дермахил пептидная, которая из интенсивной серии тоже будет классно работать. Здесь бы я рекомендовала пептидную сыворотку утром. На нее, в принципе, можно нанести СПФ и пойти, например, гулять или на работу. Если мы никуда не идем, восстанавливающий крем, который есть в уходе, вполне подходит для этой роли. Вечером витамин С и крем. Очищение мы все оставляем как есть. Значит, вот это вот сахарное мыло мы используем тогда, когда вот у нас есть такое, знаете, состояние предменструации, да, когда кожа какая-то вся покрывается как бы мелкими воспалениями, какая-то вот такая вот она То есть именно в плане профилактики каких-то воспалительных элементов тоже очень хорошо можно его вполне себе использовать. Единственное, оно при таком постоянном применении, он может сушить. Дальше, то есть с основным уходом мы разобрать. То есть мы еще раз, да, витамин С добавляем, пептиды для тонуса добавляем, все остальные очищения, крем мы оставляем. Дальше, раз в неделю очень классно делать такую уходовую процедуру. В принципе, у нас микрошлифовка уже есть. Осталось только сменить маску, потому что здесь мы, опять же, не закрыли, то есть микрошлифовка будет бороться вот с текстурой, то есть он будет улучшать, бороться с расширенными порами, с комедонами. Но хорошо бы добавить маску, которая дополнит это действие. И здесь будет классно работать маска Mythologic от Holy Land. Она опять же будет поросушивающим действием обладать и антикуперозным. Мы в данном случае закрываем две проблемы. Это очень круто. Поэтому докупаю маску, мы рекает куда-нибудь, не знаю, куда-нибудь откладываем. И делаем такую вот уходовую процедуру дома. Неплохо будут работать массажи. Здесь, как мы видим, деформационно-отечный тип старения. Очень такой обычный, наш любимый, славянский, стандартный массаж. Must have обязательно. Берем алоэ, берем лимфодренажный гель и делаем, делаем, делаем массажи. Плюс еще нависший века я потом еще скажу, как с ним бороться. Значит, здесь мы абсолютно точно массажи must have. А для глаз, для глаз очень хорошо, здесь мы видим нависшее веко, для глаз будет здесь хорошо работать крем Дайесес от Сиздерма. Вот мы его добавляем в уход, используем утром и вечером. Дальше. Из процедур. Из процедур очень неплохо был бы смаз. То есть в данном случае, так как отечный деформационный тип старения, все инъекционные методики вот на данном этапе будут достаточно сомнительными. То есть если мы говорим о биоревитализации, то мы можем предложить как вариант геолуаль, например, который с противоотечным действием, что-то может быть с пептидами, но в целом вот я бы, может, даже не рекомендовала. То есть здесь будет классно все-таки работать с смаз. Возможно, игольчатый РФ. Ну, в общем, это все то, что будет немножечко вот так вот компактизировать, да, вот подтягивать овал лица. Но это помимо массажа, конечно же. А смаз – это абсолютная история не про какие-то времены, то есть это вне сезона, поэтому летом, весной велкам можно делать. А уже осенью очень классно, классно, конечно, будет работать апель на выравнивание цвета кожи. Вот дальше надо будет, то есть вот эти вот основные рекомендации. Дальше мы через две недельки смотрим и, возможно, усиливаем вот этот вот момент отшелушивания, выравниваем текстуру небольшим каким-то э, процентным содержанием кислот под вопросом, потому что, опять же, солнышко. Ну, чуть-чуть небольшое количество молочки, какой-то салицилки можно в принципе дать, почему нет? Но будет видно, друзья мои. Вот такая вот у нас Онлайн-консультация, в принципе, надеюсь, вы поняли, что по, по фото можно в общем и целом определить все проблемы кожи, плюс небольшой опросник пациента позволяет, позволяет нам, в принципе, подбирать вход. Грамотно потом вести, смотреть, что изменилось в состоянии кожи, потому что очень важно вот эти вот, что называется, чек. Когда мы. Я всегда вас прошу фотографии, потому что я поднимаюсь вверх по нашей переписке и смотрю изначальное состояние понимаю, насколько кожа улучшилась. Все, друзья мои, Вика, тебе привет и огромное спасибо за предоставленный фото и уход.